доброго времени суток, уважаемые будущие гости Крыма! В этом видео мы поговорим о некоторых достопримечательностях Крыма, и это будет очень краткий их обзор, так как все достопримечательности Крыма можно перечислить только в очень длинном видео. Их список так велик, что даже самые заядлые любители экскурсий за несколько лет не могут посетить все известные и интересные места на Крымском полуострове. Начнем, пожалуй, с самого известного и одного из красивейших мест в Крыму. Ласточкиного гнезда. Это самое посещаемое место в Крыму. Памятник архитектуры и истории, расположенный на отвесной 40-метровой оборуденной скале мыса Айтадор в поселке Гастро. Прекрасный вид, тонкость архитектуры и красивая история привлекают сюда туристов со всех стран мира. Также одной из главных достопримечательностей Крыма является Форосская церковь Воскресения Христова, построенная в 1892 году на обрывистом утесе красной скале на высоте 412 метров. Это памятник русской архитектуры конца XIX века. Церковь посвящалась чудесным событиям, произошедшим 17 октября 1888 года на станции Борки Курско-Харьковской железной дороги. Она построена купцом Кузнецовым в честь спасения императора Александра III и его семьи во время крушения поезда. В настоящий момент она является действующей и открытой для посещения. Также все любители достопримечательностей Крыма обязательно испробуют на прочность канатную дорогу с одним из самых длинных безопорных пролетов в Европе, ведущую от Мисхора к зубцам самой высокой горы Крыма Айпетри. Символ Южного Крыма пленяет причудливым цветом скал и линией фигурных зубцов. Высота Ай-Петри составляет 1234 метра. Силуэт горы завершает линию живописного амфитеатра от самого моря, мыса Айтодор с Ласочкиным гнездом, до знаменитых пиков. Сверху открывается великолепнейший вид на побережье. Далее рассмотрим Воронцовский дворец и парк, прилегающий к дворцу. Это одна из настоящих жемчужин Крыма. Посетившие Воронцовский дворец никогда не забудут этого рукотворного чуда с его восхитительными башенками, зубцы которых словно повторяют контур, царящей сверху горы Айпетри. Воронцовский дворец так вписался в Олубкинский пейзаж, вечно растительность города и горную гряду, что кажется, будто все это родилось как единый ансамбль одновременно. И бесспорно, самый посещаемый туристами город – это город-герой Севастополь. Его многовековая героическая история заслуживает отдельного внимания. Здесь вы увидите памятники защитникам Отечества, архитектурные ансамбли, панораму обороны Севастополя 1854-1855 годов, диораму штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года. Также вы сможете посетить памятник затопленным кораблям, Графскую пристань, музей Черноморского флота и огромное количество памятных мест. В Севастополе расположен дельфинарий, аквариум, старинный Херсонес, Владимирский собор, самый большой православный храм Крыма и много других достопримечательностей, чего стоит только Балаклавская бухта, со стоянками подводных лодок и расположением в таком месте, что ее совсем не видно с моря, мыс Аяз с заповедником с реликтовыми соснами. Надеемся что вы приобрели хоть примерное представление о том, какие достопримечательности вы сможете увидеть в Крыму. И это только, пожалуй, одна десятая всех известных и красивых мест Крыма. Тем, кто планирует отдых в поселке Николаевка в Крыму, не составит много времени для того, чтобы добраться до всех этих мест, так как все вышеперечисленные достопримечательности находятся в часе двух езды от самой Николаевки. А экскурсионных бюро в Николаевке также очень много – вам предложат разные варианты любых совмещенных экскурсий в любую точку Крыма по разным ценам. И как же все-таки приятно возвращаться в прохладу уютного дворика после красивых, интересных и все равно слегка утомительных экскурсий. В какой именно дворик вы будете возвращаться, решать вам. Мы же предлагаем вот что.